большой палец так это у меня рука правая если у кого-то показывать наоборот немножко трудно потому что да? а вот эм, так вот большой палец вы проводите прямую линию да? вот и здесь начинаете массировать сюда Да? И идете к большому пальцу. На левой руке мне легче, естественно, показать, потому что я покажу на левой руке. Да? И дальше идете от большого пальца сюда, сюда и сюда. Массируйте таким образом. Немножко. Ну, главное, рука видно. Немножко мне нужно привыкнуть. И прощупываете. Вот точка геморроя, вот она. Проблемы, которые с ним связана. Ну, я надеюсь, понятно. Кто хочет ну, более полно, тех приглашаю на курс «Книга здоровья» там с моим клиентом. Мы полностью сняли фильм «Как массируется на стопе», не так вот схематично, то есть вы получаете, кто берет задание из курса, не задание, а занятие, вы можете взять курс целиком, вы можете взять одно занятие, что вам действительно удобно. Цена абсолютно приемлема. А вообще,